случае, Если там, начитать на вас молитву, провести с вами обряд какой-либо, забрать вашу одежду и там, забрать вальтом там, у вас везение и так далее. То есть, одним словом, создать с помощью магии и оккультизма или влияния какое-либо на вас. Как это убирается? Тоже очень несложно. Необходимо на ночь искупаться, одеть свежее белье. Когда вы ляжете с закрытыми глазами, представить, будто вы... Моете свое тело губкой и сначала мылом, после этого оно пенится и после этого смываете. Не торопитесь, делайте это медленно, с ног до головы, после чего вновь пенили их, как в турецком хамаме, когда пенку такую создают. После этого в, обратном, в обратную сторону. Если человек это делает перед сном и делает это ну хотя бы 10-40 дней, то любое влияние, которое происходит на него негативно, будет утеряно.